день рождения Баба Валя подарила мне книжку злаю маленькую Магнуса и Миста. Я настолько в нее влюбился, что я сам сочиняю свои жуткие истории. Однажды Петя пришел на улицу коньками. Покататься на коньках по замерзшему пруду в Каритоновском парке. Было 8 марта 2022 год. Все таяло. Он не знал этого, и его мама Оля сказала, и нельзя все так, Опять я сказал, а я все равно. Он катался на коньках, и лед треснул. Он бульк в самую холодную воду. И вот так умер наш Петя. Теперь он зовется утопленником, а пруд стали звать Петиным.